Вы рискуете занести инфекцию, то что вы накрасите, а мы все время пробую про брови все нужно будет смыть. Друзья, всем привет, меня зовут Аня Дубовик, и в сегодняшнем видео мы с вами поговорим, можно ли краситься сразу после татуажа. Эта рекомендация относится абсолютно ко всем зонам, краситься после татуажа нельзя. Вся ваша косметика, карандашики, туши, они не стерильные, поэтому прикасаясь к зоне татуажа, прикасаясь к поврежденной коже, вы рискуете занести инфекцию, что приведет к осложнениям. То, что вы накрасите, все, все нужно будет смыть. Как мы помним из предыдущего видео, мочить татуаж нельзя. Поэтому ни в коем случае не наносим косметику, потому что смыть ее мы не сможем. Ну и, соответственно, возникает вопрос, когда же уже можно краситься? Когда у вас полностью сойдут корочки. Когда вы видите, что активность шелушения кончилась, у вас нет никаких покраснений, корочек, вы можете начинать краситься. Не дожидаться месяца а только схода корочек. Это обычно происходит через 14-15 дней. Можем начинать активно краситься. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всех люблю. Всем пока.